Итак, американские военнослужащие прямо сейчас воюют с Россией. Это факт. Но какова реакция России? Насколько мы близки к чему-то ужасному? Большинство американцев не знают, потому что новости из России здесь полностью отрезаны. Вам не положено знать. Они подверглись цензуре, как и в Северной Корее. Но вы должны знать, что Министерство иностранных дел России предупредило. Что будут, цитирую, последствия, если администрация Байдена разместит ракеты «Патриот» и персонал США в Украине? Это российская пропаганда. Нет, это просто то, что они сказали. Поэтому, чтобы подчеркнуть эту мысль, российские Российское правительство только что опубликовало кадры с ядерной ракетой Ярс. Эта ракета способна поразить как Соединенные Штаты, так и Великобританию. Вы видите видеозапись этого прямо сейчас. На ней изображена российская ракета, устанавливаемая в шахту к югу от Москвы. Российский генерал сообщил государственным СМИ, что план состоит в том, чтобы поразить Лондон. Цитирую, вам не обязательно поразить Вашингтон первым, это слишком далеко. Лондон находится по соседству. Лондон главный рассадник всякой гадости. Так что, как бы вы ни относились к Украине, вы можете противостоять российскому вторжению в Украину. Большинство людей так и делают, мы так и поступаем. Это очень серьезно. И можно подумать, что законодатели в Конгрессе заметили бы, что это происходит, но им похоже все равно. Как сказал на днях Адам Шиф, Армагеддон – это небольшая цена, которую нужно заплатить, потому что нам нужно защищать, цитирую, демократию в Украине. Считаете ли вы, что риск прямого конфликта растет? Я думаю, что оно растет. Я думаю, что она управляема, и я думаю, что администрация Байдена проделала замечательную работу, управляя этой ситуацией и не позволяя ей выйти из-под контроля. Но вы видите, что Путин продолжает брицать ядерным оружием, что чрезвычайно опасно. Однако это не может удержать нас от оказания нашей полной всесторонней поддержки Украине. Так как же нам добраться до того места, где Адам Шиф, который явно нечестен и безрассуден, почти сумасшедший по своему поведению, играет значительную роль во внешней политике США? Это страшно. Почти все, что они рассказывали нам об этой войне с самого начала, было ложью. И опять же, большинство людей не знают, потому что наши новости настолько контролируются правительством США. В Украине американцы воюют с Россией. И это участие значительно возрастает. Согласно многочисленным сообщениям, сегодня вечером администрация Байдена готовится направить в Украину системы противоракетной обороны «Патриот». Это не ракеты класса «Земля-воздух». Это системы противоракетной обороны большой дальности, которые могут сбивать ракеты и самолеты. Они более продвинуты, чем любое оружие, которое эта страна до сих пор отправляла Украине. Это говорит о многом. Еще в марте Пентагон отрицал, что когда-либо сделает что-либо подобное. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил в марте, что, цитирую, «нет никаких дискуссий размещения батареи патриот в Украине. Для того, чтобы сделать это, вам пришлось бы поставить с ней американские войска, чтобы управлять ею. Другими словами, у вас были бы американские войска, непосредственно сражающиеся с Россией. Конгресс не санкционировал это. Американская общественность не одобряет этого. Этому нет никаких оправданий, и, конечно, риск, связанный с этим, очень велик. Но сейчас мы это делаем. Размещение войск в Украине больше не является проблемой. Это уже не теоретическая проблема. Это реальность. И демократы в Конгрессе поощряют это. Смотрите, мы можем предоставить им систему противовоздушной обороны, в частности ракеты «Патриот», и мы должны ускорить их поставку. Я призвал Соединенные Штаты действительно уделять приоритетное внимание Украине. Я предложил нам взять ракеты «Патриот», а также другую систему, называемую системой «Эмром». Насколько вы обеспокоены тем, что поставка этих систем «Патриот» может привести к очень серьезной эскалации этой войны? в которую будут вовлечены США и Россия, которые сейчас непосредственно воюют. Я не настолько обеспокоен, Аарон. Я не настолько обеспокоен. Он не настолько обеспокоен, потому что это уже происходит.